Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот салат произвел в Ютубе настоящий фурор. И меня он заинтриговал простым набором продуктов, отсутствием каких-то мажорных ингредиентов, а еще тем, что я никогда не сочетала эти продукты в таком виде. Но обо всем по порядку. Сырую свеклу натереть на крупной терке. Туда же на крупной терке отварную картошку. Яйцо в этот салат труд на мелкой решетке терки, и это очень удачное решение, на мой взгляд. Лук режу на мелкие полукольца. Он может быть и красный, и белый. Отправляю его к натертым ингредиентам. Свежий огурец натирается на крупной решетке и обязательно отжимается от сока. Когда все компоненты салата готовы, я его перчу, солю и измельчаю петрушку. Заправляется салат любым растительным маслом. У меня подсолнечное. Для кислинки можно выжать немного лимонного сока. Перемешать салат до однородной массы. И можно приступать к оформлению и подаче салата. Тут уже все на свой вкус. В целом салат очень интересный и продукты отлично гармонируют между собой. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!